Да уж, вы только взгляните на этот позор. Это военный робот, нет? роль, помогать лесорубам и службам спасения. А, -а, -а. а ты, как ты используешь данные тебе нашими создателями орудия? Как примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять... С этой женщиной шутки плохи. Но этот стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не стыдно? выпител всем на показ свой иредивый уплотнитель. Ты понимаешь, Ха! что он не сам это сделал. Верно? Блядь, Терешкова, ты че? Ужас. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же этот мы устроили. Я сегодня такая забывчивая. Че, теперь Вовчика? Как вам людям хорошо взяли бритву, избрили ответ растительные ужасные усы. Вовчика жалко. Ты даже не машина, дуравей. Ты лишь имитация машины. Желтое подобие. Инструмент. Хм. Простите. Один такой в свое время пытался менять. Так, не будем об этом. Бля, я вообще не ожидал такого. Представлен в различных моделях. Модели, выигрышенные в черный цвет. Казались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу безобидным сообщить, лазерным дальномером черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта. Прикольно. Если она а так мы, по-моему, это и лутаем внутри них. Чего? Я вообще ни хрена не помню. Ты же помощник Терешкова, можешь сказать по-человечески. Ой, все, никакого чувства такта. Вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора. Блять, с да? Людей с Моя любимая женщина. Посылаю вас в ее кровавые лапы Но, к сожалению, именно она При помощи данной капсулы Может значительно модернизировать Ваше вооружение Понятно, Терешкова, ускоряйся Времени все меньше Уже иду, дорогой товарищ Я вот вообще не ожидал, что такая серия будет Мы просто, блядь, бегаем, ищем загадки И слушаем, как Терешкова критикует всех роботов Давай, Рафика, за хуесось Мальчик, кто мы самый любимый, самый нелепый, самый кусатенький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме... В смысле, на меня кто напал? Хороший, а? уди моя прелесть. Терешкова, блять.